Заметка, на момент озвучки и созданием дисклеймера тогда было 30 гусят, но сейчас их уже 40, ого Спасибо вам за это, и также да, я жива, юху Ну а теперь переходим к видосу Гусята. И это опять критику мнения. В предвидео я забыла озвучить ботом то, что это критиком мнения, мой косяк, сорян. И этот выпуск я сделаю на своем науте. Да, он наконец стал работать нормально. Уры! Теперь, давайте уже начнем. Итак, первый канал, который я прокритикую, это 40 кексик. И как обычно, критикую оформление канала, а если и надо, то ИОС оценить могу, и это мне самое решать. Затем критикую три видео и потом подвожу итоги самого прокритикованного канала. Итак, оформления шапки нету, а также аватарка норм, однако обр выглядит не очень, К.С.Т. забыла упомянуть то, что вы можете сделать арт на вашу аву, или заказать ее. Опять мой косяк, сори. Описание канала классное, однако можно было бы добавить побольше инфы, в пред видео я уже говорила, как примерно можно заполнить описание канала, ссылка на видос если что, в описании. А теперь, давайте критиковать видосы. Первый видос, который я оценю, будет 11 идей для ников. Звук видоса нормальный, однако мне кажется, что можно было бы добавить какую-нибудь релакс-музычку в интро-аудио-норм, хотя можно было бы добавить любую другую музычку, в аутро то же самое. Оформление видоса более-менее, однако утро выглядит не очень так же, как и интро, и я знаю, что это старое интро и аутро, просто я критикую само видео, также где конечная заставка. Ну ладно, сами идеи нормальные единственная ошибка в том, что кьют не переводится как симпатичный, а переводится как милый. Проверь это в переводчике, а хотя... Вот скрин, доказательство чек, теперь превьюшка, она классная, правда можно было бы сделать обру со своей ОС, но и так сойдет. КСТ, почему у старой ОС большой рот, а расстояние глаз слишком далеко. Однако сейчас Сора сделала новую ОС, так что это были претензии к старой ОС которую сейчас автор не использует. Описание видео никакое, там только два тега, а остальное автор не добавил Ломб. Итак, ставлю 7 баллов из 10 баллов. Минус 0,5 из-за аудио, также минус 1 балл за оформление видоса, минус 0,5 из-за ошибки в идее для Ника и минус балл из-за описания. Само по себе видео крутое, однако есть ошибки, и это нормально. Если конечно их немного. А теперь переходим к следующему видео. И это у нас видео про то, где автор монтирует. Так, музыка тут не очень подходит, по крайней мере мне так кажется. Можно было бы за вместо трека «Астрономия» вставить опять же какую-нибудь релакс-музыку, оформление, но тут уже перс-видео тот же самый, что и на превью. Я не думаю, что так надо делать, однако вы можете думать иначе. Можно было бы позу на превью сделать другой, а не как видео. И почему у автора не только рот большой, но и еще и глаза в высоту увеличены. Можно было бы расстояние между ними просто немного уменьшить, а рот увеличивать не надо было, ну для меня так кажется. А теперь приветствия и прощания отсутствуют, как и в предвидео, вот блин. Почему я там забыла этот критерий? Там теперь не 7, а 6 баллов, сори, ссора. Процессы с приложениями для монтажа надо было бы ускорить, а превью норм, кроме вот этой ошибки, там нотирую, однако автор имела в виду монтирую. Поэтому проверяйте правильность написания текста, КСТ. Pinterest — это не приложение для монтажа, а просто приложение для фона, референсов, и т.д. Описание видео — это опять теги, но их теперь три. Опять же, можно было бы добавить описание КСТ. в описании этого видео и предчасти есть ссылки на туторы, так что можете ими пользоваться. Итак ставлю этому видосу 7 из 10 баллов, минус 0,5 из-за музыки, также минус один балл из-за оформления, минус целую и десятую из-за долгих процессов с приложениями, также отнимаю столько же из-за ошибки на превьюхе, и снова минусу столько же из-за описания. Видео опять же, классное. Хоть и с ошибками. И теперь последнее видео, и это у нас тупые отзывы, давайте посмотрим, что там. Минус ноль целую и пять десятую из-за аудио, минус один балл из-за оформления, также минус ноль целую и пять десятую из-за малого количества отзывов. Опять отнимаю столько же из-за превью и минус один балл из-за отсутствия описания. Ух, результаты видосов хорошие, но теперь у нас самооценка канала. Итак, ставлю каналу. Вы не поверите 7,2 из 10 баллов. Минус 1 балл из шапки канала, минус 0,5 из-за авы канала, минус 0,3 из-за описания канала, и минус 1 балл из-за монтажа видосов. Сам канал очень классный для новичка, мне очень даже нравится. А теперь второй канал, и это добрая Облачко. Шапка не очень, точнее она как будто слишком растянута, ава норм. Описание канала классно оформлено, очень нравится. Класс, и я оценю ее новое видео. И первая у нас критика каналов. Ну, посмотрим, что там. Аудио не очень, мне даже слушать это не хотелось. Оформление тоже не очень. Во-первых, почему тут зеленый фон, во-вторых, почему текст, а не озвучка. И в-третьих, точка. На что реально фу. Приветствия и прощания есть, а вот превью очень плохо выглядят. Почему тут фон однотонный? Мне кажется, что не надо было добавлять вот эти цветы поверх, и я еле-еле рассмотрела надпись на превью. Можно было бы обыводку хотя бы добавить, сама критика это так сказать завышение оценки, поскольку нам даже видео не показали в пример для доказания того, что видео качественные, и где вот тут логика. Я вот ее не вижу, если честно, однако автор хотя бы старалась сделать что-то и описание видео это просто эмоджи, и теперь оценка видео, ставлю 6 из 10 баллов, минус 1 балл из-за аудио, также минус 1 целую и 5 десятую из-за оформления, также минус 1 балл из-за превью, минус 0 целую и 2 десятых из-за завышенной критики и минус 0 целую и 3 десятых из-за описания, так как в описании хоть и эмоджи, но все равно это уже будет исключением в данном видосе. Само видео это мнение автора, КСТ советик. Если делаешь критику на подругу, то оценку завышать не надо, надо критиковать честно. А теперь переходим к следующему видео. И это у нас я как белый карандаш меми. Оно немного старое, а в новых видосах мало чего есть, чтобы покритиковать. Ну давайте покритикую. Я Аудио норм, но в конце не очень аудио, я не думаю, что там надо было пихать аудио. Оформление не очень, превью норм, однако текст немного сливается со светлой частью прически, а в описании инфо о том, чтобы мы посмотрели видео до конца. Оценка 8,2 из 10 баллов, минус 0,5 из-за аудио, минус балл из-за оформления, также минус 0,3 из-за превью. Само видео классное. Хоть не идеальная. И теперь последнее, видео это у нас в ее очередной коробке нету ни хуа а меми. Лол. Давайте посмотрим, что там. <свяк> Аудио Претензий нету, а вот оформление не очень. Два этих персонажа выглядят не очень, а вот эта девка как-то более-менее выглядит. И почему почти каждый тут в позе один? И тени у персов надо было убрать и почему она летает, и почему у них какие-то светящиеся красные черви из глаз вылезают, и на руке та же самая херня. А утро плохо выглядит, превью не очень, а хотя его же нету, ну блин, почему. Описание это текст из песни, то есть две строки. Итак, ставлю 7 из 10 баллов, минус 1 балл из-за оформления, минус целую и 0,5 из-за червей в глазах, вот вам смешно, а им вот плохо. Минус 0,5 из-за утра, и минус балл из-за отсутствия превью. А теперь оценка канала, ставлю 7,5 из 10. Минус 1 балл из-за шапки, и еще минус 1,5 из-за монтажа. Сам канал нормальный, хотя видео бывает не очень, но это не страшно. Все мандосики гусята, спасибо вам за 30 гусяток, а также я не хотела кого-либо оскорбить. Это была не только критика с моей стороны, а также и советы, но и еще мое личное мнение. Если обидела чем-то, то прошу простить. И спасибо им за то, что разрешили снять критику на вас.